Павлуша доказал лишь формулу, что... что там жизнь одна и надо жизнь. Я же лучший ученик, да, не говорю. Воплощение всех идей просто. Нет, Павлуша доказал, что даже денег не надо. Вообще ничего нет. Достаточно просто хотеть. Гуля, ну лучше с деньгами. Согласись. Нет, это с деньгами не лучше, лучше вот с собой. И а по попробовать с деньгами. С деньгами дурак сможет. Да, с деньгами это только сложнее. У -у -у. Есть вопрос. Бедному-то мало для счастья надо, а богатому. О -о -о. Надо? Всегда дело, не хватает, да? да? Всегда еще мало, не хватает. Мало, мало, да. мало, да. да. да? Проблем кто-то. чая но если есть фрукт как это ну, можно фруктами да. но ну, можно и чаем расставим чем одна капелька на землю Зайцы придут сидят <свеч> <свеч> да нет да, пуэра больше тащит <свеч> фруктов они не. да ели. можете и а, вот здоровые. там еще по дороге шли там два она стоит деревянная возле них там этот, нет, этот, нет, этот, нет. абсолютно серьезно я никогда вообще так через себя мне, там, там, за... мне, как, за... утишки, да, вот вам и все правильно. Давай, ну, да, да, да, да. Да. ну ладно, извините, надо закончить. Меня зовут Геннадий. И как бы... Кстати, мне никогда особо не интересно было мое имя. Такое да. ощущение, да. как да. будто у меня было другое. Ну это так, детали. Руси, руси бабушки. Ну, что, самое интересное, я, я, когда вы, я никогда не принимал то, что бабушка там делала, там воду заговаривала. Я считал, что это было несерьезно, там криница, священная. Я, я, мальчишкой был и не критично к этому относился. А. При этом. В своей жизни повторил повторил почти все что там делала бабушка но вопреки то есть пошла мода заряжать воду воду после чумака я выступал на сцене в цирках и все стали воду а что мне делать сказать не буду народ не поймет да то есть раз там показываешь, тебе чудеса. значит можешь и воду зарядить соответственно народ думает так и ставили все этот манеж весь в бутылках и банках с трехлитровых с водой. То есть я сделал этой воды, зарядил больше, чем моя бабушка не желая того значит, <сínt> <сínt> Там всякие вещи тоже, но ну, которые вот как бы ну, не, не то что не принимал, но так воспринимал, считал, что это как бы там как минимум внушение или внушение Но все равно пришлось вот их волей-неволей повторять. Ну, в плане даже целительства. Э я тоже не очень стремился заниматься лечением людей, исцелять. Но при этом как-то вот получалось, что люди, которые приблизились к школе, они сами установили свое здоровье. Есть, вот всяческие примеры. Ну, у нас в школе: Саша тут с аллергией были. На что было сказано, да вы что? Как вы можете? Аллергия прошла у них. Нет, Нет, я на Ру... да. вот так вот, Старый больной несчастный. Да, я просто привел к примеру, коли пример, вот, армейский этот пример. пример. А Саша ему пошли на рынок клубнику, первый раз приехал несколько лет назад. И сказала, я наказала, ой, ну что, я не могу, у меня на все красная аллергия, на, на клубнику тем более, это самый сильный аллерген, я читала, я вот он самый сильный клубника вообще не лечится. Я говорю, плюнь ты, ты что, посмотри, как злобника вкусная. С тех пор прошло, насосалось. только так. Да, сосалось все. На вашу голову. Ну, иногда как это бывает, когда он дурнеет, значит, приступы, глупости. Но быстро проходит. Он говорит, сгинь. Я вашу голосу. Поселился рядом. Ну так вот сосед, здесь, и так получилось у соседа. Парень, вот, который у нас был на прошлом, давно, он в армии служил, и у него аллергия на... на эту, как ее, на амбразию. Сильнейшая. А, и он хотел закасить, куда-то их там посылали, значит, и упал в эту амбразию, и натер себе литро, и ничего. <смех> Думал надежное средство, сейчас опухнет, его не пошлют. Туда, а он натерет и никакого эффекта. И он понял, что с аллергией что-то нечисто. То есть, когда он ее боялся, опасался, не подходил к этому полю, как она зацветет, там ему плохо, так вот. А тут, он, он к ней подойти не мог, а уж если прикоснулся, у него вообще тяжести. А тут он натирает себе лицо ей, чтобы усилить, есть, чтобы нет, его нет, плохо стало, чтобы его достали куда-то там, то ли в Афганистан, то ли куда его, ну, в общем, не хотел он куда-то, чтобы в, час, куда снять, в другое часть, куда-то служить, другое место плохое. а оно не помогло. Значит, и он понял, и плюнул на нее, сказал... Ты <связь> <подлая>. <связь> <связь> <связь> и она у него прошла, исчезла. То есть, эм, ну, это на самом деле не все так просто. То есть это некое влияние э, воли человека, его личности на самом деле, э, ну, каких-то других качеств таких. То есть э, если бы пришел бы врач, который был бы заинтересован эту аллергию лечить очень долго, она бы никогда не прошла ну, есть, мы будем сейчас таблеточки, на следующий год уже хуже стало, ничего, более сильнее назначим значит, и так далее, она бы никогда в жизни не прошла. Но если, э, такой посыл, команду вот, дать хоть шутливой форме, хоть какой-то иной и не, не столь уж важно и вот, это дело, так сказать и сюда также многие например, вот, поэтому как бы так мне всегда я смотрел на джуну и видел присутствие джуны людей очень много зависимых и мне это не нравилось. Я давно с ней был знаком еще в те давние годы, 90-е 2000 е Значит, Она даже приезжала ко мне на выступление в ДК Гуладе. Формы такой красивый, геральская. Но Джона мне понравился как человек, всегда нравится. Но вот люди, как бы вокруг мне были какие-то зависимые, и мне никогда это не нравилось. Я тогда еще себе какую-то внутреннюю такую клятву дал, думал, он мне это не пойдет. В моем присутствии люди должны как-то так, раскрываться. Пусть сами что-то делают, пусть придумывают, пусть развиваются, но мне не надо вот этого давления. И как и так оно Прошло. Моя задача это вот усилить, усилить учеников, усилить их возможность. Укрепить их. Ну, это вот носит свои пабли в конечном итоге. Потому что вот, от школы зависимости как таковой нет. Человек может и приходить в школу, ему нравится, может и не приходить, может на расстояние как-то вот параллельным курсом идти, читать книги, материалы какие-то смотреть. И все равно как будто пришел. При этом он свободен и имеет свое мнение, иногда даже спорит, но тогда в таком случае он должен доказать ну, свою точку зрения. И, как я говорю, если большинство начинает ее принимать, ну, так, то, соответственно, очень важно, что люди, люди его тоже. А если сложный вопрос, я тогда скажу, давай-ка 9.37 ю степень возведи сначала, а потом будешь спорить здесь. Или подели там корень, факториал посчитай, давай сейчас прям в уме А я могу это делать, потому я так сказал, соответственно, день и решение там сложное, непонятное на чьей стороне так место силы уже было сказано, что вот, происхождение вот этих вот зубцов почему в одном месте вдруг они так в ладони почему тут значит, как, как не кратер а так далее пока непонятно то есть. Семь. Есть, а несколько. есть предположение, что вот предыдущие цивилизации очень любили Подправить то, что природа создавала чуть-чуть. То есть не особо самим, а так где-то что-то вот нашли природное, там где-то что-то направили, подправили, чуть-чуть и создалось как бы, естественно, керамиды. А? Да. <связать> да. да, то, есть, э, что -то Ну, Потом почему нет, я боюсь, что ничего. Ну, есть новости, да, туда. Туда, туда, туда, А молоко все у нас? Молоко все, но. Там полторашка еще, да, кислой. Есть... Хотя, кстати, можешь, да, полторашка есть, вот сделать этот ударяк или. А она нормальная вот эта вот? А, да. Ну все нет. же дай проверим, потому что время прошло. А, а, Зади еще то а, да. он, тогда... Нет, тогда тут это такие или, или вот тачка. это. Вот это нормальная, вот это оставь. Сейчас проверим. Да, прямо видно, видно, видно да, да что. Еще Паша не вошел в чайный атмосфер, еще одни чайки, да? Ну, ребенка мы не считаем, потому что... А, ребенка не считаем, Ребенка не считаем. Ребенка пожалуйста, еще ну, мы не закончим. Так. Хорошо. Я Паша, великий композитор. Коротко и ясно. Музыка мне снится. Я Ой, только ее за собой. Дай-ка я вот. стою чуть-чуть. Мы Бабла видели «Давай поженимся», кажется. А я везде. <смех> да ладно. серьезно. Серьезно. И что? Не женился. <смех> <кажется>. <смех> а вот <смех> э, написал музыку, которая будет использоваться для, э, для тренировки. Точнее, после тренировки. Э, знаете, как в жизни бывает? Ищешь годами. Потому что подход у меня такой, вот, ну знаете, это же моя жизнь фанатичная, я не могу что-то другое взять, которое, ну не как или прогнуться под то, что человек предложит, у меня тоже были варианты с разными людьми, с композиторами, значит, ну что-то вот не так, что-то вот ну, не соответствовало. Подписи. Подписи. Нет, не Нет. Вот. И не никак мы с этим делаем здесь, если Павел, я, я встал, а потом и закончил. Я бы И как оно бывает зачастую, может оказаться рядом. Потому что я обращал внимание, что Павел пишет музыку и песни, ну, стихи хорошие. Ну, мне не нравится, как он поет. Спой, Светик, спой, Светик, <свечный> вот сейчас мы там да, снимем. <свечный> не спой, Светик, не стыдно. Подождите, сейчас закончу. Да, ну, опять же, это дело, знаете, такое. Одному нравится... Значит, да, шоу, спой, хрячек, а да. вы сделаете да? так, да, так да. чтобы всем понравилось? Но музыка нравилась всегда. То есть, вот, музыка нравилась. Нравились слова нравились значит все э остальное -э а вот я говорю ну, на тима типа хочешь и потом мы взяли его из старых предыдущих то есть как бы версии и выяснилось что очень удачная мелодия такая как бы вот ну как я чувствую, аутотренинг то я очень долго чувствую его породил по сути то есть нужно что-то что после аутоденной тренировки потому что сразу нежелательно выходить то есть если ты засыпаешь, но даже во сне ты все равно будешь слушать какую-то музыку или э, пение птиц или что-нибудь еще. Но мы в горах слушаем пение птиц. В вот. Поле слушает думаешь, я. А утром пение петухов. Значит, соответственно, что-то должно было бы, чтобы продолжало эту гармонию, не нарушало, и наоборот, каким-то образом аккумулировала. А есть научно установленный факт, что если человек слушает музыку. Ну, если это не всю, не металл вот этот, не, сказать, не тяжелый рок, а нормальную музыку, значит, которую человечество принимает, то э, клетки мозга э, как-то особенно ее воспринимают, и возникает такая корона, то есть э, галон э, То есть они активно участвуют и, э, соответственно, Активность. Электрическая активность повышается и синхронизируется, поэтому наборачивать ну, возникает нет. При занятиях вотадиан тренировки тренировка это очень нужно, то есть продолжение. Вот. всегда вот этого не хватало. Всегда вот я искал и пробовал попеть, музыку разные какие только вот варианты. Ну я чувствовал, что для вотадиан тренировки нужно а как оно вот оказалось, может быть, Господь и сводит людей именно со своей целью, которая у Него, а мы думаем, что это вот так сложилось. Есть, наверняка же есть и подсознательные факторы, которые мы не осознаем, которые позволяют нам дружить друг с другом, общаться, терпеть даже друг друга. Зачастую такое бывает. Какие-то факторы не учтенные, которые мы не знаем, но они работают. Может быть, и более высокие. Это может быть и в будущем заложено какое-то событие. Творчество, сотворчество, ну, мало ли что. Ну, все, человек может, да и ему не надо анализировать и лезть туда в вот, принимать как есть. И вот оказалось, что, так ни странно, мы эту мелодию сейчас уже выставили в интернете на сайте, ну, в, в, в, в интернет-магазине. да, И у нас она уже сейчас активно так уже ушла. Вот, так что... Рекомендую имейте в виду, что вот музыка после отдельной тренировки. И причем, что самое интересное, э, с первых секунд у меня нет вообще абсолютно нет музыкального слуха. Ноль. У -у -у -у. Полностью. слухом у меня точно. Чего-чего, но э, музыкального слуха. Э, с первых секунд. При этом слушали другой, другие какие-то мелодии. Вот. Вот. Так что у нас вот даже. Вот. А случайно так произошло, да? Да. Да. Ну, такой... да? Есть у тебя что-нибудь ну, По такое? Подожди, место несколько... приветствия да. чайного чайного констанция, можно уже стихами найти. И песня, не стихами уже было. И И не, стихи, как... не, не П -п -п -п. пойдет, уже стихи были, песни. Без этого самого. Без, э, да. без кривляния да, я кривления. ж не могу. Вот почему не нравится, как он поет, чуть-чуть как не нравится. Ну спросишь кривание, а нет, вот Павел был представлен, как поющий агент. Давай поженимся. Поете хорошо на самом деле. Пою хорошо иногда. Ну давай, сегодня тут Прямо сейчас что? Да, да. Давайте поддержим, Давай. ребята. Давай. Давай. Это наша знаменитость, да. Так, тогда надо думать, что петь-то. А тут что первое пришло? Что сейчас в душе, что, что вижу, то пою, и шаг идет, Орек течёт. Знаешь, Паш, у тебя все получится. Мы тебе желаем в будущем, чтобы у тебя все было. Почему в будущем? настоящем. Мы обсуждали псевдоним мой. Я предложил Павел Нежный. Я сказали, что не подойдёт. Прямо снежок. Павел Нежный. Говорит, давайте, я же Нежный. Что он тебе Давай, что без с Из раннего. Из раннего. <смех> а а а, а, -а. <смех> Слишком коротко. Да. Все равно, равно по-любому. Да я даже... У меня песен то много. Все, все любимые. <смех> все а родные. <смех> а. Красивые. Красивые. Это что... А, Команднику вот, стали. кстати, вот песня в тему, в тему, в тему, в тему, да. А, правда, может быть, не совсем территориальная вещь. Верно я указал там этот текст. Совершенно новая песня. Вот. А, я слова плохо помню, но ну, так что-то она сейчас, да? А? Песня в голову. Да, вот как раз вот в тему вот того, что, того, что я лучший ученик. Геннадий Не-не-не, вот как раз она в тему Песня-то в тему сейчас. Веселая жизнь Пучи не невзгод Ты только держись Спешит каждый год А мне бы махнуть На это рукой Другой выбрав путь Уехать с тобой Пролив Лаперуза девалом вода Свободна от груза Душа молода На палубе чаю Попить я люблю Кричат звонко чайки Привет кораблю Вот это татан Вот это кураж как в небе пилот, высок пилотаж. Ах, если бы мир всегда был такой, Везде был бы пир, герой и рекой. Пролитая груза, девалом вода, Свободна от груза, душа молода. На половый чаю попить я люблю, Кричат звонка чайки «Привет кораблю!» Это самое первое исполнение волнение, вот песни, которую я сочнил много лет назад, правда, да? Но вот э, первое самое исполнение. Дебют <звык> сегодня. <звык> сегодня, да. Дебют. Это... <звык> не дебют да? да. кредит. Собрали, собрали. Начинающим артистам. Премьера. Премьера. Премьера, извините. Да, еще ничего не получится. О, бабочку тогда. Да. Если про бабочку, если про бабочку. Вот, видишь, уже даже по заявкам. бабочка Давай, Бабочка крылья. Если по интернету теперь разойдется. Да. Да, кстати. И увидит ее от колоколочек. Давай про бабочку. Давай про бабочку. Немножко. Когда я, я тебя провожу. Как же тобой дорожу.